Всем привет, друзья! Наступает Новый год, 2023 год. Время... Больше пол девятого, так скажем, да? Ну ладно, 35 минут девятого. Так. Мы уже собрали стол, ждем Диму. Сейчас Дима подойдет, в 9 часов будем провожать Старый год. Старый год. Старый Новый год. Хочу провести вам обзор. Сегодня я в 4 утра встала и готовила. Спасибо, не надо, пока не хочу, Дари. Готовили Андрей. вместе с Андреем приготовили. Мама, ага. пиццу еще с мамой. Папа пиццу делал, что ли, сегодня? Нет. Папа курицу делал. Украсил зеленью. Да. Сделала салат ананасовый, очень вкусный, прям Даринке очень нравится, она ананасы там выскребает и все наяривает. Затем Андрею говорю, занеси, пожалуйста, рыжики, рыжики, они такие обалденные, дети прям тащатся. Ну, не неси на кухню. Так, нарезали фрукты. Ну, не стали уж прям так накладывать нафиг надо. Это салат мимоза у нас. Типа веточка такая. Вот так прикольно смотрится. и янька. Да. А, везде зелень. Кролики же любят зелень. Вот. Тортик. Тортик с Новым Годом. Затем ананас, мандарины, как всегда. Не шатайся О, на столе, Папень любимый салат. Так. Торт снежинка... А затем, папин любимый салат, сель под шубой. Мы говорим, это папин салат. Папа улыбается у нас, любит этот салат у нас. Я тоже люблю. Да, первый салат у нас я сделала сель под шубой, думаю. Пускай питается все. Так, этот, оливье, зимний салат, оливье. Красная рыбка, копченая, да. Пицца у нас с грибами здесь. Здесь обычная, с колбасой. колбасой три сорта. Затем бутербродики с, э, э, со шпротами. <coughs> Они такие нежные, очень вкусные. Затем моя любимая красная икорка со сливочным маслицем. У нас никто не ест. Это вот одна я это должна за два дня... Ты кушаешь? А, да, Динара любит. Даринка сегодня вообще ложка кушала эту икру у нас. Да, Дарина? Ложкой кушала, да. Ты что? На горячей у нас картошка. Толщенка по-другому-то как называется, не знаю. По-моему... А? Пюре. Пюре. Я, короче, не Руш, Мария, а меня поняли. Помоги. Ну, как всегда, обычно у нас <кхе> на столе должен быть стоять ананас. У нас это уже сколько лет мы его всегда ставим. Как, <как>, <как>, как традиция у нас такая, ананас должен стоять, да, присутствует на столе. <как> ну, вот Давид здесь хлебушек так разложил у нас. <как> Спасибо, Спасибо, да, <как> красиво, тепло. Красиво, да, красиво. Вот сидим, теперь Димона ждем, когда он у нас подойдет. Сказал, подойду. <с> ну, в принципе, вот так. Вот такой столик у нас. Нормальный столик. 4... <с> Какой? Бокатый. Богатый столик. <с> Папа смеется. Вот. Ну, короче, у нас а вот нравится? этот столик ушло так порядочный денежек. В принципе. Ой, пойду, вот. пойду, подожди, подожди. Так что, друзья, желаю всем э, в Новом Году. Давидушка у меня пришел проверка. Всем, друзья, желаю в Новом Году мир во всем мире, чтобы закончились эти войны, чтобы была... Чтобы был один позитив и жили, как раньше, спокойно, без всяких болезней, без всяких вой Так что вот так вот. Все, всем пока-пока. Дима ждет? Идет. А, да? Ну ладно, ладно. Все. Ну давай, показывай сальто Давай какой... Ай, да! Давай, Ангелочка, еще нам, покажи. Давай задние не надо, давай передние тогда. Дима, ты сравнил Розифа? Которые 50 сантиметров и Дима по 2 метра. 2 метра 70, 70 сантиметров он. он а, ладно. Ангелочка, делай мина. Вон здесь снижу это можно делать-то, снеговика. Да, Дарина? Папа, Мама! тебе не тяжело? Мама! Мама! А, не закидывайте ее! А Выдачу, другая даю. лопата в другом книгушке, да? Да, говорит. А туда надо дойти. Ты не ной. Вечно ноешь. Оденься, Дима. Да, сейчас Давид сейчас нам дорогу сделает туда. Он даже туда не кинул. Знаешь, ты скинул и все. Давай. Чисти снег. Вася, ты откуда вылез? Там еще, подожди, чистка, чистка идет. Вот, обратно иди пока. Открыл? Левушок у нас папа. Другой Петя-то там, что ли? Раз, два, Петя. А вот, смотри, одинаковые петки то вон и вон, Андрей. Видишь, молодой-то наш? Вот. Или на суп, или это продадим. Но этого белого-то точно на суп. Это как наш Петя, молодой только. А где четвертый Петя? А он здесь кушать стоит. Купили мы. на ногих печку и курочек. мы здесь пошли нет просто ходят да. а, в другую курс в курсе в курсе в Откапывает. Надо лопату, я тоже хочу поработать. Конечно, лежит, как маленький. Дима! Королева ты у нас, да? Дарин, Дарина просто в шоке от тебя. Ой, там у нас вообще занесло. Папа прошел? Лопату вытаскивай. Мама, тело. Тело, тело, полтела. Вставай, Дима, на варежки дам. Чего? А, Динару Короче, сзади клевушка надо прочистить снег. Это... Фух, за вчерашний вечер заводила. А там Боня сидит. Ну, короче, покажу вам. Ты туда не иди, говорю. Ой, снег сырой, тяжеловато идет. Ну вот и Боня наша очистила здесь. Чуток занесло. Лохматая вся. Ее постригать надо будет, да, Боня? Играть хочет. Вся лохматая, вся... Ой-ой-ой, какая ты у нас. Где глазки-то у нас? Где глазки у нас? Будем постригаться потом, скажи. Да, лохматка. Ну зато не холодно. Она играть любит у нас Никуда не выбегает И не хочет, видимо Живет она у нас в этом домике Там салон подложил Андрей ну, вчера вот снегом занесла опять <coughs> Домик большой Здесь целую семейство влезет у нее Короче, так как-то так Да и не холодно. Покушала, сейчас покормили ну вот, пошла в другое место чистить. Ладно, Боня, я пошла. сегодня некогда играть. Играй, играй. Боня здесь не было. Играть получилось. Там почистила Андрей. Так, пойдет. Боня. Боня. Сейчас ты будешь, да? Да, стри... А сейчас тепло как раз и Весной потом стрижешь. Короче, это Андрей к стенке закидала Тепло будет Как ты говоришь? Там, блин, рубила-рубила Нифига Чистота Че, Галинс? Ой, мама запиши. А, яшу выпустил, да? Прием, прием, прием, Манька. Не вижу, как она а, может? Да, да. Вижу. Иди. Яша у нас. По, по мамке пошел. Небольшого роста. Очень хорошо. Не так Яша, да. Ну, все же взял. Белка там стоит. А, на, на, на. Проверка. Белка с Яши убежали. Манька здесь бегает. Курицам хочешь идти, Мань? А это у них папа? Яша, сзади тебя идет. А, Белка, пруси, пусти, туда хочет забежать. Нет. Там, наверное, зерно хавают, они там. Мама. А. Давай делайте, круги еще не нужны. Тоша твоя. Давай ты один гол. Давайте каждый свой снеговика своего. О, давай. давай так прикольно. Ты учись, он Динара. Давай делай. А я своего. Это Дина тоже. А Таина маме будет помотать. Дарина пускай смотрит, делает тоже, как вы. Может, голдача, Она просто хочет. Да. Она смотрит на меня. Ага. Давид здесь у нас чистит снег Далина, походу, Папа в левушке работает Меняет подстилку Дима здесь чистит Куртку-то одень, Дим Как не холодно? Ты-то чего? Я Не раздевайся, заболейте И охота будет вам на каникулах. Ну, хорошо. Лепим, короче, снеговика. Первый есть. У Динарки еще круче, чем у меня. Ты что сказала? Мне Аминка сейчас вопрос задала. А что вы, говорит, просто такая Дарина вон у нас? А что вы просто так, да, говорит, лепите? Никто у вас оценивать не будет, да? Я говорю, мы сами оценивать будем. Она оценку хочет получить. Перчатка опять? Нет? Давай. А, так встала ей. Давай, катай. Так все катаем по одному. Потом все вместе лепим. Спасибо за уки. Бабушки, ай, бабушки, ой. ной! катай, руки! <решит> как будто! да не <решит> Дарина, Дарина, Дарина, Даринка, Дарин, Дарин, Дарина, Дарина, привет передай, скажи привет, привет скажи, привет, молодец, Давай шапку подправим. О. Пошли, Амина. Видишь, я наказал тебе. Голову сделаем. Идем. Пошли. Кому а голову снимаете? Дарина. Дарин. А? Как дела? Пика. <с Falcon> Нормально? Свой, Нормально? Нормально снимай. Да я ее и снимаю. А а я я снимаю. Да мне интер… интересно, я мне кажется, Дарину смотреть. Да, Дарин? Хорошо все у тебя? Да? Сегодня какое число, Сегодня 2 января как бы. Второе, что Да, воскресенье. Я тоже думал. Да? На Новый год-то не пели шапанское, до сих пор на балконе стоит. Ну как? Да. о Он какой вылил? Я ему говорю, давай полностью. Он такой, ладно. Потом у бабы спросил, типа, а может полностью? Yeah. А я половину оставил. No, <coughs> большой, большой бокал мой был. Мне nee, папа половину <coughs> Пап, А Давид еще такой сидит, и улыбается на меня, смотрит. <coughs> Ну все, закончили нашу девочку. Папа с девочками закончил. И мальчика. А? Что делает? Добивает. А, Дима добивает, да. Зубы делая что ли? Что сигарету всунул туда? Добивает. Это что? Зубы нечищены. Правильно, правильно. Кто курить будет, такие зубы будут. Черные. Ломал. Все. Все, все, все. Говорят, Что папа делает опять. Девочка живут. Девочка же у вас говорит, а смотри, Калина-то красит, оказывается. Не надо не дергай, пускай красиво как то медаль будет. Девочки, давайте фоткаться. И-тичь, чистич. Че Выкурил. Выкурил. Давай. Это брови сделал. Да, а у нас девочка красными глазами. Че, красиво же? Давай, фоткаться. Нара, не надо, все ничего там.